Добрый день! Мы находимся в салоне «Алтера». Мы приобретаем машину «Хавл 6». Нас обслужил менеджер, менеджер Алексей. Молодой человек очень понравился, соответствует занимаемой должности. Машину нам предлагал ненавязчиво по нашему бюджету. Мы предлагали ему несколько вариантов, какие бы мы хотели, и он нам подробно о каждом в виде транспорта рассказал. Так что большое спасибо, всем советую.